Вот здесь на первой линии канал «Бизнес Бэй» завершает строительство своего проекта «Бенгати». Да, это «Бенгати» канал, который я продавал, где у меня есть сделки, где есть клиенты, которые ждут получения ключей уже очень скоро, буквально через месяц или два. И я сейчас приехал, чтобы показать вам, как строят «Бенгати», потому что у них много проектов, в частности, Новый, очень похожий проект стартует очень скоро в этом месяце на противоположной стороне канала, вот туда ближе к Бурж-Халиф. Вот с той стороны, кстати, по цене даже будет локация. И цены начнутся, возможно, от 1 500 тысяч дирхам. Я говорю «возможно», потому что сейчас неприятно нас Удивляют застройщики тем, что стартует проект, то цены озвучивают гораздо больше, чем анонсов. что рынок растет. Но Бенгати – это бюджетный застройщик относительно, поэтому как раз таки, если уж можно взять что-то недорогое на бизнес-бэе, то это будет Бенгати. Насколько можно по текущему маркету, они сделают цену минимальной. Там будут студии, с бюджете начиная от 1900, наверное, а может от миллиона, и будут 1 там от полутора, от миллиона шестьсот. И сейчас мы посмотрим их готовый дом, и я покажу вам, насколько продвинулся этот застройщик по уровню качества строительства. Мы сейчас находимся на террасе шоу-апартамента – это ту э, bedroom апартамент Видите, тут большие такие террасы, там вот в, в квартирах поменьше такие небольшие балконы, кстати, здесь были студии с прямым видом на канал, вот, и на бурж-халифа. Просто, если тут можно было студию взять, тогда что-то тысяч за 800, наверное, э, дирхам. Мой клиент взял здесь one bedroom по-моему, за 1.400.000, если мне не изменяет память, и это очень хороший прайс. Вот, и очень быстро построились, то есть, эту квартиру купил здесь буквально осенью. Осенью прошлого года. И все, и дом почти готов. У него сдача в июне месяце. Они обещают даже успеть раньше. Говорят, что там, может быть, там пару месяцев и сдадут. Но вот в основном осталось... Только сделать отделку от бассейна, зону общего пользования. Внутри почти все квартиры уже с готовой отделкой и мебелью. Но, конечно, там еще недоделки есть. Но давайте же посмотрим, как показательный апартамент. То есть это не шоу-рум, в смысле, когда в отделе продаж просто делают искусственный какой-то шоу-рум. А это именно вот одна из квартир в том варианте, в котором она будет. С таким же наполнением. Все, что вы сейчас здесь видите, будет находиться в каждой квартире. И это стандартная отделка. Давайте. Посмотрим, какие же здесь есть фишки. Давайте начнем от входа. В дверь здесь такая вот умная ручка, которая с отпечатками пальцев вас приветствует. Это как в хороших отелях. Дальше здесь много декора такого, ну, то есть скрыты, например, не в железные шкафы помещены там эти автоматы электрические счетчики, а вот за такие декорированные ящички. Дальше отделка ну, практически white box чисто белые стены, то есть это уже финишная отделка, то есть это все покрашено, все ровненько красиво, но просто белой краской и э, выполнена мебелировка частичная, то есть вся встроенная мебель от застройщика, но ну, в частности у них сейчас здесь кухни новой серии, э, вот такой вот островок, красивая довольно сантехника, вот это все от застройщика, вот такие автоматические приводы, смотрите. Мне интересно, а без света не будет, наверное, работать, да? Это все вытяжка. Но техники кухонной нету. Вот сюда нужно поставить плиту, поставить там стиралку, холодильник. Это все вы уже должны докупить. Честно сказать, для меня немножко странно, почему «Бенгати» не комплектует набором техники, потому что большинство застройщиков все-таки комплектует. Но зато, посмотрите, как они продвинулись в плане оснащения системы умный дом. Вот, посмотрите, сколько выводов, выключателей, всяких сенсорных панелей. Ну, например,. Что такое у нас, вот эта кнопочка означает, мы нажали на кнопку и у нас опускается ширма, которая будет визуально зонировать пространство между кухонной зоной и зоной гостиной. Ну То есть, чтобы вы такие такой, сидите на диване и говорите, жена, надоело мне на тебя смотреть, как ты там моешь посуду, давай скройся за ширму и все, это можно даже сделать с помощью голосового ассистента. Как вам такие сексистские шутки заходят? Нет. Алекса. У меня, говорит, нет интернета, отстанет от меня. А вообще она выполняет голосовые команды, то есть вы можете управлять системой Умный дом голосовыми командами, общаясь с Алексой. Что еще она может делать? Здесь еще есть сервопривод Штор. Так, давайте мы это на место уберем. Все свет тоже включается с сенсорных клавиш, в спальню еще для примера пройдем, свет зажигается с сенсорной кнопочки, дальше шторы тоже видите, висят стандартные, но почему они как бы не темные, потому что это как демонстрационная версия, в общем вы можете посмотреть, как работает сервопривод штор, потом можете повесить свои тяжелые шторы, но они будут также работать, блин, интересно, а что получается, только там одна, одна рейка? А что, если я хочу блокаут повесить, то есть я только могу шторы темные повесить, да? А тюлю уже не будет. А что-то вот непонятно. Как бы по идее, обычно же две да, комплекты штор. Ну ладно, зато входит все это от застройщика. И согласитесь, такую систему вы не внедрите сами. Ну, то есть холодильник можно поставить, плиту можно поставить, а вот такими заморочками никто сам не будет делать. То есть это проводка сделана под штукатуркой, скрытая, все разводки и так далее вот тут еще изголовье так сделано таким декором а и вроде даже с подсветочкой должно быть да только я не вижу где выключатель этой подсветочки но судя по всему вот тут светодиодная какая-то заложена рейка шкаф-купе причем очень приятные фасады такие матовые под фактуру дерева простенькая ну честно скажу простенькая но стильно. Вот здесь, кстати, я расскажу о недостатке, которые уже подметил. Вот это, например, двушка, two bedroom apartment. Здесь, получается, всего три санузла, гостевой туалет и в каждой спальне по своей ванной. Ну, гостевой туалет, понятно, это просто туалет. Кстати говоря, очень э, похожая отделка на предыдущие проекты Бенгати. Ну, вот, то есть, например, кафель такой же, там, черный, э, под мрамор, э, сделал матовый на полу, глянцевый на стенах. Но вот непонятно. Ну, зачем они вот желтым покрасили? Вот это смотрится так себе, если честно. Да и даже качество покраски, что тут подкраш, какие-то разводики. Вот это смотрится как будто в больничке, вот как дешман. Ну, смотрите, система потолков такая, сделана многоуровневая с подсветкой, красивая. Просто на фоне остальной отделки вот этой вот беленьких стен. Вот эти желтые стены в туалете. Мне лично не нравится. Почему белый не сделать тоже? Непонятно. Что вы думаете значит это? То есть, как бы там, где я смотрел прошлые проекты «Бенгати», там была такая же отделка санузлов, но были и остальные все стены. Вот везде были выкрашены такой желтоватый вот, кремовый цвет. Были тоже такие бежевые фасады мебели. Здесь все сделано более современно и стильно, светленькое, серенькое. Но вот санузлы почему-то перекочевали из прежней серии без изменений. Непонятно почему. О недостатках. Вот посмотрите, санузел. Тут, кстати, не доделан, почему-то свет, хотя это что в Так вот, душевая кабина и все, маленький санузел, он маленький реально. Вот я стою здесь и все, вот такая узкая раковина, просто вот. Тут даже негде расставить 100-500 баночек вашей жены, куда она как будет бы стать, вообще непонятно. И я как зашел сначала сюда, посмотрел тут тесный санузел, ну думаю, наверное, это просто как бы ну... Не мастер-рум, короче, такая маленькая спальня. Пойдемте-ка посмотрим. Может быть, вот в мастер-рум, в большой комнате. Во-первых, видите, как здесь сделан гардероб. Ну, тоже простенько. Не, как, не встроенные шкафы. И санузел тоже малюсенький. Вот такой же, абсолютно, как там. То есть тоже душевая кабина. Здесь нету ванны даже. Здесь такая же узкая раковина. Нельзя плюнуть в нее не промахнувшись, простите. Ну, честно, ну как бы вот это мне разочаровало. Понятно, что это будет зависеть от планировки конкретной квартиры, что есть разные планировки, где-то с больше, где-то меньше. Все это зависит от конфигурации там, дома, поэтажного плана. Но ну, а нам показали, это как бы шоу-рум, угловую, большую двушку. И, по идее, это как раз большая площадь, что ж тогда в маленьких, что ж тогда в сутьях. Ну, видим то же самое. Вот это меня разочаровало. То есть все-таки Бенгати, но ну, я его всегда продавала позиционировал как бюджетного застройщика и действительно как бы за те деньги которые вот этот дом стоил это очень классный вариант в своей локации просто бомба но ну, хотелось большего и сейчас они тоже замахиваются у них новые проекты идут уже с нормальным таким ценником цены растут у них тоже у них например минимальный прайс за one bedroom в gvc был на 520 тысяч дирхам вот еще там скажем осенью летом прошлого года сейчас 750 полтора раза вырос минимальный ценник хотелось бы получить прям какой-то новый уровень но видимо не во всем так ну что еще завезли у нас а, infinity pool он а, как видите еще не готов я, знаете, я когда смотрел со стороны, ну макете, когда мне показывали их sales-менеджеры, вот говорит, смотри, Infinity Pool, вот такая стеклянная стеночка, вы будете плавать, прям нырять и вот прям из-под воды смотреть на канал и на Бурж-Халифу, вот на эти красивые огни, но тут что-то тоже нас немножко э, обманули, потому что Infinity Pool, видите, вот бортики бассейна, и там просто какой-то коридор еще, который вас отделяет от стеклянной стеночки. то есть. Как я еще думал, ну блин, неужели Бенгати сделают реальный инфинити, когда у вас такая вода, плещется, как бы в стекло упирается, думаешь, что-то как-то жизненько смотрится эта стеночка. Это просто, в общем, перила такие, назовем так, вот там можно пройти, спуститься по лестнице, а бассейн у вас, скажем, вы можете подплыть, руки положить вот на этот вот бортик и вот уже сквозь стеклянную стеночку дальше смотреть. Полноценный же Infinity Pool Это когда у вас одна стенка бассейна, стеклянная Но таких что я не видел в жилых комплексах, честно Когда говорят инфинити Pool, ну, зачастую делают вот так Видите, соседний дом точно так же сделал тоже там строящийся дом, тоже еще не до конца готов, все тоже, вот бассейн заполнен частично. И вот такой же там бортик, потом коридорчик, а потом стеклянная стеночка. Короче, инфинити-пул для бедных, назовем это так. Ну что, друзья, на самом деле, несмотря на всю мою критику сейчас и придирку, может быть, даже к мелочам, я хочу, чтобы мой обзор был объективный, и поэтому говорю не только о плюсах, но и о минусах. Несмотря, в общем, на все эти придиры, Бенгальти показал рост. По сравнению с их прошлыми проектами, они действительно делают лучше, не намного, но очевидно, то есть у них и мебель обновляется, и внедряют фишки «Умный дом». Это тоже приятно, не все это делают. Я думаю, что в новых своих проектах они будут делать это еще круче, но, как показывает практика, самые крутые комплексы жилые – это те, которые в коллаборации с брендами. Тогда там действительно ну и ценник выше становится, и уже более тщательная проработка нюансов. Я вот, например, вчера смотрел «Домаг Тауэрс» by Paramount. И вот там я в сторис показывал сколько разных дизайнерских приколюх сделано, сколько декора, как все это классно выглядит, потому что там задействован бренд, который себя преподносит так вот, в Дубае красиво. К чему я все это? К тому, что новые проекты в будут с брендами в коллаборации. Они уже запустили в Bingatti Tower, Jacob Co, да, вот, часовой бренд. И вот эти новые проекты в Бизнес Bay у них тоже пока не анонсируются с какими брендами. Но они ведут такие переговоры, то есть хотят как дамаг делать Красиво. В общем, Бенгати в этом еще начинающие, ребята. Мы надеемся, что ценник у них тоже будет демократичный. Ждем их анонсов. Пишите, кому это интересно, кому интересно зайти в новые проекты. Есть также бюджетные, сейчас еще варианты в GVC, есть консилейшн. Много чего у них есть. Вот Бенгати, то, что я вам показал, это один из самых недорогих застройщиков в Причем с надежным, стабильным качеством, который строит много. Их я могу реально смело рекомендовать. Пишите, кому нужно. Всем пока. С вами был Даниил про Дубай.